Ой, ой, ой, oh, нет. Всем время с макс риск челлендж в этой игре. То есть я должен смотреть на экран компьютера и играть. Прикиньте, еще разговариваю, смотреть катку и тут эм, проходить тест. Ну давайте-ка. <клёх> так, начнется. Только тихо, давайте. Так, так, так. Пока место перерывки, наверное, не будет пиариться дальше, Канал Макс Риск, прием. Канал Макс Риск. Макс Риск, Макс Риск, Макс Риск, Макс Риск, Ну и хорошо, значит. Блин, так, начинаем. Так, проходим тест и одновременно играем. <laughs> это, это не так-то просто, друзья. Вот, вот так, кстати, Факаш мне нравится. Почему я не убийца, почему и не детектив? А? Блин. Мне нравится. Мне это всё, так, все так отлекся так тут нас а ага, так блин что так тяжело вспомнил вспомню отвечаю потом посмотрю на ценочку блин что такое ну, некомфортно чисто так не ты если я если проиграю ничего да просто сыграем попробуем так так Я думаю, это чип утрили вот, Я думаю, это чип. Блин, сейчас, блин, играет. Тест, давай проходи, там пару минут осталось. Как раз ролик запишу и как раз пройду тест. А если не успе, то все, Так, пулка. Так, так, прям ровно. У меня никс не был. Ну, ладно. Наверное. Так, давай ты первый, пошел. Убираем. Ой, блин, перепутал. Блин, ну ч ж так темно там? Давайте без этого. не будут голосовать, а я такой. Тихо-тихо квест выполняю, да? Леки типа офигеть. Блин, я промахнулся. Мне не нравится ТРА, честно. Вот так, блин. Не, ну попробовать можно, потренироваться, все такое. Ну зачем тебе это делать? Блин, тяжеловато, да? Челлендж выполнять. Ух ты, Никса Дюкустрал сразу Уоли тоже. Она ну, уоли там. Из Wi-Fi. Кстати, у вас тоже ржет? Да, да, кто а такой тоже ржет. В смысле? Почему это такое тоже? Я же вроде включил ржем какой-то. Полошение, упошение. С праздником. Он не за меня скип и за что? Дон, за что? Нет. Спасибо. Никто не был изнан. Аккуратно, Дон, я тебя вижу. Блин, нормально. <coughs> Блин, зачем включил не тот. Ладно, тут время. Вот черт, да, реально не некомфортно. Окей. Okay. Челлендж есть, Челлендж. серия только, когда наберете под этим роликом лайк, тогда я поставлю. заставлю. Ч ⁇ Это Челлендж? Рили really, там АФК шел. Вот я там не был, если честно. Я там просто не был. Сука, блин, блин, бан. А, здесь дом у нас скипит. Что происходит? Я не думаю, я ухожу с этого нашли да mm. блин ладно все давайте сдаваться нет джейд голосует кого как думаешь кто <плодорожие> нет нет не я нет нет точно нет нет нет нет дон не надо она ну, молчи нет нет нет тихо тихо тихо о май год. Теперь мне легче квест выполнить. Отличная тактика. А вы что думаете, блин? Да, в этой рее, конечно нет таких старших. Ну есть, если возраст поменять. Ну тут-то проблема такая вот. Поэтому легче с детьми играть. А, разводить на пальцами. Мяу. Ну честно, их так легко обмануть. Вот, честно, я могу их обмануть на деньги. Прямо сейчас. Не надо. Серьезно, конечно же. Но их могу обмануть. Прикиньте. Эх, ладно. Тут легче, кстати, уже играть. Ну что, квест управлять таким людям, которые за меня голосовали, мне стыдно. Поэтому я нажимаю нет. От... А. Не, ну. Ну, она автомате что то а, точно, будет легче. Отлично. Так, давай тогда квест пройду так по хоть, хоть половину дойду, хоть. а Это не дошел еще. Все, могу просто сходить, чтобы наблюдали, а я еще тест проходил. Так, и наблюдаю за вами, а тут и сюда глаза, тренировка, было тяжело. М да, старших не уважают, а старших выгоняют. <have> <laughs> Наоборот, как-то раньше говорили, старших уважаем, младших помогаем. Так, это было, ну понятно. Проиграли или выиграли, как думаете? Ага еще одну катку, только лайк, подписка с вас. В смысле, бейти? Скипи, блин. Ага еще. Ух ты, давайте-ка. Может я буду убийца, а? Думаю, вообще шикарно. Не, мне так вырубят по-любому. Всем привет, меня за Макс Риск. Я Джейд. Джейд я. Как я? Я я даю. Вторая игра интереснее, интереснее становится. Было бы камера вам показала. Вау, что, что, что есть такое? Обновление вышло Тихо, тихо, тихо. были ну, и, ну, блин. Я хотел быть убийцей и ничего не говорить, я ряд я должен говорить быть обычным мирным. Может, я буду и На. Что происходит? Я не я никто, вот честно, я никто. Ч Почему даже даже не убийца? Блин, квест еще не ну легче. кто? Понял? Кто ключился не понял. Я просто буду так гулять, чтобы не убийца такой сказал. А ты сумасшедший, я один буду убивать. Иди гуляй. Так вторая катки заканчиваем. фазе привет, быть привет, Луи привет. Так квест что там у нас, блин, я понял, что где я, а, я на кухне, офигеть, я буду спрятаться, и задефаться, нет, нет, это не та игра, я, блин, квест выполнять, чувак, нет, квест еще один, а, черт, ладно, пошли, уго ого, у не офигел, чел, чувак, он не офигелший, блин, море, зачем, мыло, мыло, мыло как его зовут, моли, мыло, Моли это попрыгунчик, кстати вы еще и добавили. Блин, нажали. Ладно. Это был Мило, Прям, прям ко мне шел, честно. Прям ко мне. Кто это? Мело был. Кстати, он говорил про меня, да? Это был Файзи. Это, был Файзи. Файзи. это был. Файзи. Блин. так, выставляем быстро, выполняем. Это отличная, кстати, разминочка, когда тут голосуют, а я тут квест, по -борому. Поэтому я могу больше ролика снимать и больше квестов выполнять. Или просто ролики снимать. Не, лучше квест, это, это офигенно будет. бы веб-камера вам показал. Да? Ну, окей, покажу. Так, что он с Пальцы убивает. Прикиньте, за что? Потому что мирный был вроде а, За что его так? Неправильно. Я так и знал. Да? Ну что такое? Это был мыло. Мыло. Это мыло, блин. Блин. Найдите его и садите, следите за ним пару секунд. Это мыло, да? О, алисатор. Телевизор. телевизор. Что это такое? А что не размножается? А, это дела. А, а что это это подожди, подожди. Это у нас улица. Это улица Вот нам. Будтофиге нам. Я. нашел в спальне. Так это мыло бы. Она, наверное, хотя просто поиграть, да? Блин, а я ролик записываю. Не хватит мест на файл по... на телефоне, поэтому ладно. Ого, в следующий раз полдшь в ролик, я с тобой играю. Если он прям хочет. Ему нужна команда, как я понимаю. Они а с детьми играть. Кто еще раз? Кто Анализ. второй? Кто второй именно импостер? Ты сказал. Мило был. Он сказал, что то это ты. А, а. Я Райбая. А Куган. Рикин ролик. Так, давай ты пройдм. А Ой, блин, я на мечтал Офигенно, да пришел тему на другую за что фио давай за что филоубин прикиньте блин у меня нет места у меня только два ролика получается две игры сыграть и все джейда вырубает офигенно катка так это ж блин мило блин у слышите меня блин я привидение бу так кто выиграл Блин. Ну, так это будет Джейд. Офигеть, да? Милой <плодисмент> Джейд. А я думаю, что Джейд мирный. Ладно, всем рассмотрю. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока.